Всем привет, с вами Аква. Хочу запустить новый формат видео, а заключаться он будет в ответе на ваши вопросы, оставленные в комментарии. Сегодня видео будет посвящено следующему комментарию. Расскажу как менять воду в креветочнике и обо всех тонкостях, связанных с этим процессом. Для начала давайте определимся с самой водой. Я как раньше, так и сейчас использую исключительно астматическую воду. Единственное, что изменилось, брать я ее начал непосредственно сразу после мембраны, минуя накопительный баки и постфильтр. Почему следует делать именно так, вы поймете, посмотрев видео, ссылка на которое появится в верхнем правом углу. Набираю в воду 18-литровую бутыль примерно за сутки или двое перед подменой. Делаю это для того, чтобы вода в бутылке успела нагреться до комнатной температуры. Также за несколько часов до подмены добавляю минерализатор. На бутыль у меня уходит одна полная ложка соли. Не буду сильно много времени уделять ответам на вопросы о соли и как правильно заниматься водоподготовкой. Вся эта информация уже есть на канале. Ссылка на видео также появится в верхнем углу, а также все материалы, которые будут полезны по данной тематике, размещу в описании под этим видео. Приступим к самой подмене. Подмениваю я примерно 15-20% воды от общего объема, один раз в неделю. На количество подменяемой воды и количество подмен в неделю не влияет ни сезон года, ни молоть, ни икра у самок. Вне зависимости от всех факторов, подменивается вода один раз в неделю. 15-20% от общего объема воды. Для удобства на аквариуме я сделал отметины маркером, чтобы понимать, сколько воды нужно слить и сколько должно быть после подмены. Также я не фоню грунт в креветочнике и считаю, что делать этого не нужно. Причем не важно, сойл у вас или какой-либо другой грунт. При сифонке грунта в воду поднимается большое количество органики, от которой могут отравиться креветки. При подмене воды следите, чтобы подменяемая вода не была слишком холодной. В идеале она должна быть такой же температурой, как вода в аквариуме. В таком случае мы минимизируем стресс у креветок при подмене. Я стараюсь держать воду в аквариуме 23-24 градуса. И еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Так как крышки на аквариуме у меня нет, вода достаточно быстро испаряется. Особенно в жаркие летние дни. Поэтому периодически стоит подливать новую воду взамен испарившейся. Но делать это необходимо чистым осмосом, чтобы не повышать количество солей в аквариуме. А на момент следующей подмены воды должно быть такое же количество, как и после предыдущей подмены. Наверное это все основные моменты, которые необходимо знать о подмене. Если остались вопросы, задавайте их в комментарии. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.